Каждый родитель хотел бы, чтобы его ребенок занимался английским языком с интересом и желанием, и, конечно, учился хорошо в школе на курсах английского. Но очень часто родителям приходится с сожалением признаваться, что они не знают, как мотивировать ребенка учить английский. Учитель говорит примерно следующее – мальчик хороший, мог бы прекрасно заниматься, но желания нет. В этом видео вы узнаете, в чем же на самом деле кроется мотивация вашего ребенка заниматься английским. С вами Диана Билан и онлайн-школа ILS. ILS. Your Нежелание что-то изучать или вообще заниматься относится не только к английскому. Это касается совершенно любого предмета в школе. Спросите своего ребенка, какие предметы ему нравятся, и он ответит. Как правило, это физкультура. Редко этот будут точные науки, такие как математика или литература. Хотя и это тоже бывает. Я в своей практике редко слышу от школьников, которые только приходят в мою школу, что их любимый предмет английский. Это грустно, но это факт. Понять, почему так, можно, разобрав, как взаимодействуют внутренние и внешние движущие силы, которые составляют систему мотивации ребенка. Силы, которые побуждают его к тому или иному действию и придают смысл и отвечают на вопрос ребенка «Зачем учить английский?». Любая система мотивации работает тогда, когда существует устойчивая цепь в любом занятии, которым занимается ребенок. Я делаю, у меня получается, есть приятный мне результат, я делаю дальше. Любое выпадение элемента этой цепочки ведет к тому, что мотивация исчезает. Конкретный пример Андрей. Изначально Андрей имеет большие пробелы в знаниях английского языка, не понимает правила, не понимает, что от него хотят в заданиях. Неизвестной информации больше, чем известной. И пока он не восполнит пробел в информации, у него не будет получаться. Значит, хорошей оценки у него не будет. И дома ничего приятного от родителей тоже не будет. Мотивационная цепочка разомкнута уже на первом звене. Андрею нет никакого смысла изучать английский хорошо. Второй пример – Маша. Маша прилежно выполняет все задания, понимает правила, но сам процесс ей скучен. Неинтересные учебники, скучные картинки, нудные объяснения. Поэтому результат Маше неинтересен. Что делать со словами и выученными фразами ребенок просто не знает. Цепочка разомкнута на втором звене. Третий пример. Дима. Дима знает, что если он будет все выполнять, то у него все получится. И ему нравится процесс изучения английского языка, когда у Димы все получается. Но его эмоции не запоминают, что за усилием следует приятный результат, и цикл мотивации не замыкается. Последнее звено очень слабое. Что сделать для того, чтобы процесс, мотивационная цепь была устойчивая, и как вернуть желание изучать английский тем детям? которые уже ее начинают терять или уже потеряли. Вы узнаете в следующем видео. Подписывайтесь на мой канал и приходите на мастер-класс для родителей.